однажды я услышала такую фразу ой но у меня всегда так позабочусь обо всех а мне даже места не хватает за столом а, а какое у вас привычное всегда что у вас всегда так получается а на самом деле Сколько бы мы претензий к этому всегда не предъявляли, но действительно всегда так. Более того, мы именно на это обращаем внимание. Когда не так, мы это не воспринимаем, мы это не видим. А когда наша привычная всегда так, мы на это обращаем внимание. Таким образом, нам кажется, что этого очень много в жизни. Кто-то считает, что на его пути всегда красные светофоры, кто-то считает, что на его пути всегда зеленые светофоры, кто-то считает, что ему всегда попадаются хорошие люди, кто-то считает, что ему всегда попадаются плохие люди и так далее. Причем человек себе совершенно не дает лазейку. Если у меня всегда так, то миру приходится всегда так делать. И Давайте подумаем, что с этим можно сделать. Если это ваше всегда, то вы это, оно же ваше, придумали сами и сделали сами. Возможно, из этого есть выход. Можно попробовать поискать его самостоятельно. Дать себе труд начать замечать, когда это всегда не получается. Например, ой, сегодня мне хватило места. Ой, сегодня мне не нужно было заботиться, позаботились обо мне. Ой, а сегодня у меня зеленый светофор не только красный, пускай один из десяти, как мне показалось, но он есть. И потихоньку мы начинаем видеть не только наше всегда так. Причем вы видите по тону всегда так имеется в виду негатив. Если у вас всегда позитив, это тоже хорошо, если вас все это устраивает. Если вас устраивает ваше «всегда», то тоже там можно с этим ничего не делать. Однако иногда всегда касается отношений. Например, всегда на меня кричат, всегда меня обижают, всегда против меня негативно настроены и так далее. С этим точно так же можно что-либо делать. Проще, конечно, это делать в кабинете у психолога, но многие думают, что это невозможно сделать с помощью другого человека. Попробуйте сделать самостоятельно. И еще поговорим чуть-чуть об слове «ответственность». Если у вас что-либо есть в жизни, всегда, не всегда, то это ваша жизнь. Соответственно, вы можете с этим сделать что-либо такое, что вам будет нравиться. Это же касается и ваших установок, ваших привычек, потому что ваши «всегда» – это не что иное, как ваша привычка. Вы привыкли, что к вам относятся так. Вы привыкли, что вы видите это. Вы привыкли выделять что-либо из толпы, если это наша привычка то попробуйте ее изменить, если вам она мешает. И создать другие привычки, видеть что-то противоположное. Точно так же касается убеждений. Убеждение – это тоже привычка. Привычка думать именно так. И точно так же она меняется. Позвольте себе другое убеждение. Это может быть убеждение противоположное, может быть убеждение с допущением. Например, все мужчины козлы, но некоторые есть хорошие люди. Если что-либо вас в вашей жизни не устраивает, имеет смысл поработать с этим, поработать с собой, познакомиться с собой, посмотреть, что есть что с этим делать. Если проблема достаточно серьезная, то ее действительно проще решить в кабинете у психолога. И у нас будут еще видео, почему стоит обращаться к психологам.